Здравствуйте, мы продолжаем рассматривать задачу на определение опорной реакции В данном случае мы определяем опорную реакцию вот этого бруса Вот у нас э, условия, прямой ступенчатый брус, нагруженный системой продольных сил Вот заданы модули этих сил, вот заданы их направления и требуется определить величину и направление опорной реакции в заделке. Вот у нас жесткая заделка на схеме. То есть, о чем наша задача сейчас? Она о следующем. То есть, давайте мы разбираться, как всегда мы будем решать задачки очень просто. Три шага базовых. Вот у нас два берега. У одной реки это у нас берег дано это у нас берег найти и нам надо перебросить мостик в виде решения но прежде чем перебрасывать этот мост мы должны разобраться с тем что же у нас здесь за стройматериалы ну, со стройматериалом мы разбирались в предыдущих фрагментах. Это, конечно же, наши знания, знания методов решения этих задач, типовых задач и так далее. Аксиомы, теорем данного раздела науки или, может быть, нескольких разделов науки. Мы, например, сопромат изучаем сейчас, но вспоминаем фактически теоретическую механику. У нас, значит, к чему сведется задача? У нас есть несвободное тело, то есть тело, на которое наложено связи. Значит, первым шагом, что мы делаем? Мы от, то есть разбираемся с тем, что нам дано. Вот у нас связь, это жесткая заделка. Вот наше тело. Вот это ступенчатый брус. На него действуют какие-то внешние силы, но еще действует силы этой связи. Значит, первым делом, что мы делаем, это называется э, диаграмма свободного тела. Мы не свободное тело, превращаем в свободное. То есть мы считаем, что вот это тело. Абсолютно свободно в пространстве на него не, Оно не действует ни с какими заделками На него не действуют никакие э, тела Но мы пользуемся аксиомой теоретической механики освобождения от связи То есть если мы отбросили связь, мы должны заменить ее действия, реакции Я напомню, я вам говорил, что этих реакций всего может быть две Ух ты, я уже стер эту часть, ну ладно то есть, либо реактивная сила, либо реактивный момент. В данном случае, поскольку все силы, которые действуют, направлены по одной прямой вдоль оси, то, в общем-то, это одномерная задача. И поэтому реактив... реакция заделки будет, мы вес тоже не учитываем. То есть, сил по вертикали нету, все силы действуют по горизонтали. Вот вы видите на рисунке. Поэтому и реакцию мы можем направить тоже абсолютно Произвольно. Рекомендуется общее правило, вот если мы взяли, выбрали ось, например, ось X или ось Z, направленную по горизонтали вправо, то неизвестная реакция, вот мы не знаем, как под действием вот этой системы сил F1, F2, F3, как действует реакция. То есть, это тело вдавливается в стену, будем считать, что это стена, и соответственно реакция направлена вправо. Вот сюда, этой стены. Или наоборот, это тело, тело вытягивается из стены, и, соответственно, стена пытается втянуть обратно. То есть мы этого не знаем. Поэтому неизвестную реакцию всегда направляем по оси. Но ее проекцию мы ее и так направляем в пространстве и в плоскости, в трехмерном и двухмерном случае чтобы она была направлена, ее проекции все были положительны. В данном случае, то есть я неизвестную реакцию нап направлю вправо по оси, но ось тоже направил вправо. Это не обязательное правило, но желательно так просто проще переходить от уравнения в векторах к уравнениям в проекциях. Я напомню, что уравнения статики нам гла гласят второе. То есть первое, что мы сделаем, это перейдем к чему? К диаграмме свободного тела. То есть мы освободимся от всех реакций. В данном случае это опора в виде стены вертикальной. И у нас будет свободное тело, на которое действуют какие-то силы. Одна из этих сил неизвестна. По условию нам как раз и требуется определить эту силу. То есть определить вектор ⁇ это значит определить направление вектора и модуль вектора. Вот здесь об этом и речь. Уравнение статики нам дадут два условия. Чтобы тело не двигалось, нужно, чтобы оно не двигалось поступательно. То есть, чтобы сумма всех сил была равна нулю. И чтобы сумма всех моментов была равна нулю. Это уравнение нам решать не надо. Поскольку у нас тело движется только поступательно. может, эта задача, я говорю, одномерная. И здесь это уравнение сводится у нас к уравнению в проекциях на ось x. Давайте обозначим эту ось. Осью x, То есть, сумма проекций всех Сил на ось x должна равняться 0. Вот что нам дает статика. Поскольку у нас всего одна неизвестная сила R, реакция только в одной э, опоре, мы можем решить. Э, эта система является статически определимой, и мы можем ее решить. Соответственно, мы э, должны просто сделать следующее. Мы должны расписать. Эту систему, э, силы, которые действуют на это тело, спроецировать на ось Х и решить. Э, что касается произвольности выбора направления вот этой реакции, то эта произвольность нам в конце э, аукнется в виде возможно неправильного знака. То есть если мы перейдем от уравнения проекции, э, запишем проекцию в виде плюс-минус модуль и в конце решаем мы получим модуль отрицательным числом, значит мы просто неправильно выправили направление. Мы поменяем направление и, соответственно, модуль получится положительным. Итак, после всего сказанного ясно, что наша задача сводится к следующей. Наша задача и того сводится вот к такой. Я не буду выписывать условия, вот оно перед вами. Здесь. Поэтому я просто запишу значит Вот наше тело. Давайте я обозначу вот эти точки. Характерные точки. То есть те точки, в которых меняются какие-то характеристики геометрические или физические. Я обозначу, соответственно, А, Б, С и Д. Ну, это у нас, значит, вот это отрезок А, Б. И поскольку задача одномерная, я просто это тело моделирую одномерным. Брусом А, Б, С, Д. И здесь у нас действует в точке А. Действует. Давайте я силы буду выписывать другим цветом, чтобы мы отличали от стержня. Вот у нас неизвестная RA сила. Далее у нас в точке, ну, где-то здесь посередине. Надо было отметить и эту точку, конечно. Это у нас сила F1, здесь у нас действует в точке С, давайте мы выставим вот так вот, здесь действует две силы F2, то есть одна сила здесь F2, и вторая сила здесь аналогично F2, и здесь у нас в точке D действует сила F3. Мы проецируем все эти силы на ось Х, то есть уравнение значит, будет какое? сумма всех сил, в данном случае давайте начнем с неизвестной, то есть RA сила плюс, то есть вот условие статики вот такое оно, плюс F1 плюс F2, ну два раза F2 плюс F3 равняется нулю. Соответственно мы получаем, проецируем, проекция rA на ось x равна модулю То есть по идее мы просто вот переписываем это, давайте я напишу подробно опять fAx, f1, то есть x Давайте сотрём это все дело, f1x плюс 2 f2x плюс f3x И мы сейчас определяем проекцию. Я напоминаю, когда вектор параллелен оси, соответственно его проекция на ось может быть чему равна? Либо, либо вот, вектор А, значит проекция это что? Длина вот этого отрезка взятая, либо со знаком плюс